Здравствуйте! Здравствуйте! Сегодня 1 февраля 2018 года, канал Народовластия. программа «Плохие новости». Я Вячеслав Пальцев, со мной в студии Станислав. У нас прямой эфир. Вещаем мы из дальнего зарубежья, так скажем. Вот у нас, к сожалению, не пошло сразу, поэтому приносим свои извинения. Часто у нас бывают такие сбои. Так вот, и... Тут писали очень много интересного в том чате, что... Пишите на бумажке и показывайте, вот мы что написали на бумажке, вот над моей головой э на помощь семьям и, значит, э жертвам, так сказать, путинских политических репрессий, э карточка, куда можно отправить деньги, и на эти деньги будет куплена передачка политзаключенным, семьям помогут, и эти деньги пойдут на адвокатов. Очень я не люблю платить адвокатам, но это, наверное, необходимо все-таки иногда делать, потому что очень много сообщений, как очередной раз обманули, кинули. Вот Станислав мне сегодня рассказывал, как даже во Франции его киданули адвокаты. И мейл для программистов вот у меня над головой те люди, которые могут нам оказать содействие являются программистами являются значит, специалистами в области интернет-технологий просим откликнуться, мы сейчас делаем интернет-телевидение 24, еще одну площадку делаем, 360 градусов, очень важная площадка, что это такое, пока не скажем это ноу-хау, вообще суперская вещь и, естественно, это криптовалюта, ну и так далее, и так далее. Так что прошу откликнуться. Вот, <coughs> пишет Александр, мне пора начать печатать на деньгах байкод. Абсолютно согласен, да, на всех деньгах и не только печатать. Мальцев все время опаздывает. С кого пример берет? Я, кстати, ни разу не опоздал. Я вот ни разу не опаздываю. это не Мальцев опаздывает, это аппаратура опаздывает, это опаздывает какие-то вещи, а я всегда вовремя сажусь, и все у меня в этих делах в порядке. А может быть, за все время, сколько я веду эфир, может, пару раз, когда ты то, это вот во Франции, может, по моей вине, а, -а, -а так, к сожалению, нет. Если бы я понимал, как включить это оборудование, ну, наверное, тогда бы вообще не было проблем. Вот. И, значит, вот с и опять у нас, представляете, вот сегодня первое число, до, до конца первого числа обещали всем оплатить, и никак не ни Илье не можем заплатить остаток 3100 рублей никак карточка не принимает по какой-то причине единственный человек но бывает такое представляешь, что есть, какие какие-то деньги берет какие-то возвращает ужас так что перед ильей извиняемся я думаю что вот до конца первого числа все-таки удастся на вот эти вот, заплатить копейки какие-то реально значит что такое? Что? Звук какой-то. Да, какой-то звук. Идет там нормально. Вот. Сегодня 1 февраля. Очень такой яркий день. В 1805 году. 1 февраля родился Луи Агюст Бланки. Кто не знает, кто такой Луи Агюст Ланки, советую взять и почитать его книжки. Да, то, есть, то, что он писал о революции, наверное, это лучшее из всего, что написано. То есть это программные такие, руководство к действиям, особенно революции 1848 года, разбор, так сказать, итогов этой революции. И те люди, которые делают революции, им просто это необходимо знать Луи Агюста Бланкет, человек, который лет 37, что ли, отсидел всего в общей сложности по тюрьмам. Так что бывает. А вот в прошлом чате там написал невидящий или не непомничий мне... Твит интересным очень показался, если это не фейк. Он пишет, что люди, которые забрали свои деньги из банка, потом банк банкротился и требуют вернуть назад. Мы сегодня поговорим об этом, а, да? да. Мы сегодня об этом поговорим. А, так, так что ты, бля, неужели такое возможность. Да, требует не банк, а агентство по страхованию вкладов. И не требует, а отсуживает через суд. И, Су уже, и уже сотни это таких учеб. Да вот на, на всей России была кровавая луна. Чуть такое? Системы, нам нужны программисты, которые. Ну ты скажи, Знают... что я не, не помню, Дело -то в том, не что вот мы тут сегодня проект обсуждали, и нам нужны про... программисты, которые разбираются в системе Метеор, так называемый. Откликнитесь, пожалуйста, если кто владеет вот этим. Метеормены, метеор короче, нужны да. Метеормены. Помнишь, что была такая песня знаменитая? Вот и. Я говорю, над всей России с 31 января была кровавая луна, особенно в дальневосточных районах. Такое событие уникальное, если бы, так сказать, рассматривать какие-то апокалипсические признаки, то все они, в общем-то, собрались. Кровавая луна над всей Россией, кроме всего прочего. В Приморье ученые раскрыли секрет красного снега. Сказали, что красный снег, вот, который покрыл Приморье, это, это хорошо. Ну, вот учучи, главное, да. учит детей, не ешьте желтый, желтый снег. снег да. Да. Вот ну, это так. самое страшное, желтый снег. А здесь, да, здесь сказали, красный снег, в общем-то, есть можно, и это не шутка, на самом деле Деле, то есть сказали, что вот это то, что все в... А, в Поморье, не в Приморье, извиняюсь. То, что в Поморье все в красном снегу, и в Архангельской области все в красном снегу, это не страшно. Почему? Потому что это либо какие-то водоросли, либо это рябина, либо еще какая-то хрень. Ну, в общем, такого нагородили, что вам не горюй. То есть рябина была всегда, а красный снег выпал-то вот только что. И поэтому очень... Интересно. То есть, красный, желтый снег есть нельзя, а красный можно. И вот просили показать фотографию. В одной из больниц Москвы находится мужчина, 30-35 лет, 180 сантиметров, одет в красные кеды, розовые шорты и серую куртку. Мужчина помнит, как его зовут, не помнит, как его зовут и где он живет. Вот фотографии этого мужчины, если это не фейк, конечно. Ну, хотя я думаю, что не фейк. Ну так, а может и фейк. Ну, бывает такое, в общем-то, люди забывают, откуда они. Я помню, в Балашове мужика в лесу такого поймали, у которого какие-то тетради были умные, причем там математические какие-то формулы были. И тоже он не знал, откуда ее Из будущего. Да, ну да, может быть. Люди из будущего, так их назовем. Вот, на днях, пишет, Путин побил рекорд Леонида Ильича Брежнева. Он не на днях побил. То есть исходили из того, что Путин с 31 декабря исполняет обязанности президента. Да, то есть не с того момента, как он стал премьер-министром, фактически mm -hmm. возглавил Россию. Ну пусть так, в любом случае, значит, если с 31 декабря, то Леонид Ильич был 18 лет и 27 дней, а Вова уже 18 лет и 29 дней. То есть Леонид Ильич... Медальку надо иметь. Да, Прежнев, как это там, mm -hmm. Леонид Ильич Прежнев, Владимир Владимирович Прежнев да было такое не ну, мы же понимаем разницу между леонидом и да, дорогой вот все прикололись дорогой леонид такого да когда пришел к власти путин только тогда мы могли оценить насколько действительно дорогой может быть руководитель который спиздил все вообще так что в там обвиняли, что у его дочки какие-то бриллианты. Там, я не знаю, что у нее там несколько машин. Ну, это просто обхочество. Представляешь? Ну да. И вот злой Волга гравиц, прикалывается. Мне очень понравилось. Уже 7 или 8 лет подряд все пленят Паулюса. И никак не напленятся. В Эмиратах уже летающие такси. Тесла, а в Волгограде каждый год одно и то же. Кругом грязь, ямы, ржавые машины, убогие дома, нищета и пленение Паулюса. На развиваться, когда можно ежегодно пленять Паулюса. Абсолютно согласен, очень порадовал этот твит. И... Вот в Екатеринбурге сообщают, что местные власти разрушили раздевалку, которую дети создали для детей жителей, чтобы они раздевались у хоккейной площадки. Да, не понравилось ее убрали, чтобы дети мерзли на морозе раздевались. То есть нельзя. местное самоуправление, оказывается, это не вот эти люди. Это же человечный гуманитарный. Местное самоуправление, это оказывается, не вот эти люди, а некие какие-то дядечки, которые обличены властью. Может быть, из Москвы, которые не приезжают никогда. Да, да. вот Агрепина Савишина комментарий написала. Станислав, сегодня посмотрел вашу дневную передачу про эту гниду. До сих пор трясет. Вот вы абсолютно правы, меня тоже трясет, я уже терпеть не могу. И это была вторая передача. У меня вот третья готова, я думаю, завтра с ней выйду. Так что опять про Путина продолжу рассказывать, что она себя представляет. Разницу понимаем. При Путине доходы граждан выросли в пятеро, а при Брежне колбаса из магазинов исчезла. Это в каких же магазинах колбаса-то исчезла, мудак, а? Может быть там, где она стоила 10 копеек, она исчезла. Вот я при Брежневе жил, там были копторги, Я покупал колбасу в копторге Каждый день можно было пойти и купить колбасы. Она стоила гораздо дешевле, чем... Сейчас относительно заработной платы. Так что не надо нам рассказывать лапшу. Народ просто не хотел покупать на базаре, не хотел покупать в капторге. Но если сравнить соотносимость цен, то сейчас цены гораздо выше, а качество гораздо ниже. Так что не надо нам рассказывать про все эти вещи. Я жил при совке, я знаю все плюсы совка, я знаю все минусы совка. Я был взрослый человек, у меня... Все, у меня жена была при Савке, да, у меня сын родился в первой при Совке. все, я, я в армии служил при Савке, институт закончил, в милиции работал, ты мне не рассказывай про Савок. Это не значит, что я призываю в Савоку. Мы туда никогда не вернемся. Может быть к счастью, может быть для кого-то к сожалению. Я просто сравниваю с Вовой, который украл все. Что от Совка мы пошли не в гору развиваться, а покатились да. в яму. Да, и вот если опять ответить, это уже не я буду отвечать, а вот Новая Канада провели а, не, не, не Овциом, а в общем-то нормальные люди, провели исследования. Сколько людей хотело бы вновь родиться в России, вернее не так, сколько бы людей не хотели рождаться в России. Как ты думаешь, сколько россиян не хотели бы рождаться вновь в России? Две трети. Две трети. Да. Ну кроме жуликов, которые миллиарды украли, остальные. Скажите... Не, ну кроме еще там есть определенная вата все-таки. Но ну, даже представляешь, вот две трети не хотят рождаться в России, не хотят. Уникальная совершенно ситуация. Это просто жесть, конечно. Ну, ну, есть, та, и нам рассказывают, что эти люди поддерживают Путина. Да они вообще никого не поддерживают. Да, что ты говоришь? Ну, я имею в виду, а вот оставшаяся треть, которая хотела бы родиться в России, но ну, она... Действует. Да, ну, она вообще не хочет рождаться нигде. Это оставшаяся треть. Откуда да. ты знаешь? Потому что говорит, ну, и нахер, еще раз родиться Да... Вот, следователи, начали проверку после смерти женщины в московском метро. Сегодня нашли мертвую женщину в московском метро, и вот решили проверить, почему она погибла. Но погибла она в результате. Как, ну, вот э, механических. Слава, меня дела. поражает. Почему решили проверить? А что могли не проверять? Ну, лежит ну, женщина. Да. Ну, что, проверим, что ли? Мертвые, Мертвые может, ва... Или, я вот удивляюсь, что они могли решить не проверять? Нет, ну, у них следственная проверка. Это так называется. Понимаешь? Так. Трупы такие <къех> всегда криминальные, которые находят их, обязаны вскрыть, проверить. Саша Юрченко, при совке был феодализм? Вопрос, конечно, был при Савке феодализм. Это на, том, на тот период, который, наверное, не касается Брежневского. Застоя, так называемый. Брежневский застой в любом случае более демократичный, чем путинский отстой, мы же понимаем. Так что... На киностудии Ленфильм произошел пожар. 800 метров Горит. Классика, в общем-то. Также в Томской исправительной колонии произошел пожар. В Улан-Удэ горит Сбербанк. Э сильный, говорят, пожар. И неизвестные в банке в Зеленограде устроили стрельбу. Но ну, это уже классика такая. То есть какие-то люди забегают, стреляют. Я так понимаю, что это очень мало еще таких людей, потому что в основном это наверняка участники ДНР и ЛНР и странно почему они так молотят мало банки у них есть и оружие и в общем-то и навыки и странно в общем-то я думал это будет гораздо в большем масштабе как говорится если такие умные почему строим не ходят ну да? Да. вот в Петербурге при погоне со стрельбой ранен полицейский Видишь, гонялись стрельбой, кого-то ранили, надо больше, конечно, информации. И на схалине спасли всех рыбаков с оторвавшейся льдиной. То есть, как всегда, кто-то на льдине там лазил, ловил рыбу. Рыбаки очень любят. Ну, как ты говоришь, льдина причалила, все спаслись уже, и тут появилась МЧС. Да, да, да, ну классика, да. Мы это видели неоднократно. Семь а, членов экипажа «Восток» выплатят компенсацию. Ну, то есть доложили, что всю землю обыскали. Вот так. Вначале вдоль ее обыскали, потом поперек. Вначале ее обыскивали по а, дамяте, по а потом да, по широте. Все обыскали. Ну нету никакого востока. И, ну теперь вот давайте будем платить по полтора миллиона рублей. Был восток, были демоны. Да, но они самоликвидировались. И... В Москве уволили виновного в обрушении строительных лесов около метро. Помните, мы говорили в улице 1905 -го года метро, упали леса. Да, Нар, народ пере, передавило, да, мы предупреждали, кстати. Народ передавило, ну, вот, начальника участка освободили от работы. Странно. Я думаю, виновного найдут среди передавленных. Ну, да, да, и... Одного из прокуроров Крыму заподозрили в получении взятки. Я даже... Почему одного? Всех, не я стал я, я Там просто... вообще должны были сказать... Я но... бы понял, если бы сказали, определили одного, который не берет, не берет взятки, берет, нашли да. одного прокурора. Это было бы более правдиво, правдоподобно. В Саратове... Вот... Мальцев, расскажи про Сталина плюсы и минусы. Зачем нам про Сталина? Про Путина надо, что нам про Сталину? У Сталина совершенно есть и программа у меня, совершенно понятные минусы и совершенно понятные плюсы. Какие минусы? Ну, можно один назвать, это людоедство, такое вот в, в широком понимании этого смысла. То есть абсолютно бесчеловечное поведение, абсолютно как бы сказать, ну такой диктаторский подход к решению любой задачи, да, вот. и, и какие плюсы, ну плюсы, те, которые называют ватники, в том числе, я со многими соглашусь, Сталин не попер деньги по карманам, там провел а, индустриализацию, да, тогда она нужна была, вооружении какое-то, но с другой стороны, можно говорить аж об ошибках, с одной стороны, он вооружался против фашистов, с другой стороны, их обучали в Липецком центре летать на самолетах, и до, так сказать, последнего самого момента, до первого дня начала войны были очень тесные связи, посмотрите, взаимодействие торговли, какая между СССР была и Германии, Гитлеровской и многие другие вещи совершенно сейчас непонятные, они могут пониматься только вот, если отнестись к тому времени, так что у Сталина очень громадный минус, очень громадный минус, но у нее есть относительно вот этих уродов и плюсы, да? То есть даже на фоне, на, на фоне этих уродов Сталин выглядит, ну как... Ладно, ну а главное, он не был изменником Родины, да. предателем. А эти, Горбачев, Ельцин и Путин, они изменники и предатели Родины, кроме всего того, что они людоеды, преступники уголовные, убийцы и так далее. Но они еще и предатели, изменники Родины. Вот, Саратовый бизнесмены арестовали за взятку сотруднику ФСБ в миллион рублей. Это уже не первый случай в Саратове. То есть, как это происходит, наезжают на бизнесмена, начинают его давить. Он спрашивает, как решить вопрос? Ему говорят, давай взятку, он несет взятку, его ластают за взятку. За взятку. То есть классическая ситуация. Им надо там сколько-то за взятку Причем уникальная вещь представляешь, там в спор земельный. Насчет земельного участка. С каким-то акционерным обществом, а взятку сотруднику ФСБ. Как вообще можно к ответственности человека привлекать? Он дал взятку должностному лицу за исполнение его каких-то обязанностей или наоборот за неисполнение. Это должностное лицо причем? ФСБшник причем? Или сейчас эти ФСБшники, они везде причем? Конечно, а потом человека как можно судить, если он за спасение своей жизни может быть ФСБшником, ну как не дать, они же ставят в безвыходное положение, это никак нельзя расценивать как взятку, то, что ФСБшники забирают у людей. Плачание может быть плюсов, та, такая же мерзость, как Путин. Другая ну, Другая абсолютно. Можно согласиться в какой-то мере, можно, можно не соглашаться, да, но можно говорить, там время такое было, но ну, время, какое бы оно ни было, всегда люди должны оставаться людьми. Я тут могу с вами согласиться. Это, в общем-то, надо оставлять истории все. А не во время путинских выборов вести разборки по поводу Сталина, потому что только, только им это и нужно. Нужно говорить это это, да, да, это. это гнида. И он лучше, Сталин лучший Путина в миллион раз, потому что он сдох, а Путин живой. Вот Путин сдохнет, тогда и можно ним, их, да. их как-то сравнивать. А пока эта сука живая, не надо. вот Или там в тюрьму он сядет, тогда можно сравнивать. Как в том анекдоте, когда его хранить будем, ему отруб член потому что когда скажут путин сдох все скажут да. ну и хрен с ним и, и, будут... и будут неправы да. <свят> вот. в одном из городских вузов значит вот в екатеринбурге загоняет этот штаб навального в екатеринбурге написал загоняют студентов на путин очередной митинг в поддержку путина то есть сейчас опять эта херня начинается то есть видишь будут сгонять и опять говорят нужно прийти и постоять то есть это создают видимость. Зачем они создают видимость? Кому они это все демонстрируют, я не понимаю. Все же прекрасно знают, что Путина ненавидят, что накурок, ублюдок, там, я не знаю, кто он еще, и, и народ иначе его и не воспринимает. В Москве совершенно падение на офис Единой России. Вот кто-то Форстфейер, ну, я имею в виду файр, как сейчас можно называть в окно кинул, но там ничего не загорелось. Вот, и Единой России, я думаю, там, может, ничего и не, не было, там только кроме таблички. И, и, в Тульской области задержали член партии «Яблоко» Игоря Бардукова за одиночный пикет. Он мешал передвижению пешеходов. Я просто хочу сказать о, о выборах. Ну вот, понятно, там Навальновские ходят, и Мальцевские, и все остальные кричат «Забастовка», бойкот там туда-сюда. Ну вот «Яблочник»-то вышел, что его... Он же, у него есть кандидат, президент, Явлинский. Там. Почему они мешают? Они говорят, что это законная агитация. Зачем они мешают законной агитации? Как они считают? Это незаконная у нас, а у них законная. Так что они законные мешают агитации? Или законная только за Путина агитировать самого себя? Так, и... Значит, вот пресс секретаря Навального арестовали на пять суток Киру Ермыш и там сфотографировали свидетеля. Интересно, там фотографии свидетеля у него Навальный 2018 кружок на этом на компьютере, на ноутбуке, понимаешь, уникальный Нет, у свидетеля, который свидетельствовал против да. нее. Ага. Да, и у ментов у некоторых вот эти вот кружки. И э, вот Сталин ГУЛАГ хорошо написал, что коротко о российском правосудии. Суд арестовал за ретвит пресс-секретаря Алексея Навального Киру Ермыш на 5 суток. Суд приговорил к штрафу производителя боярышника с, мета с метанолом, от которого в 2016 году умерли 76 человек. Ах, вот так. Представляешь, за это 5 суток... А за это штраф, что 76 человек отправились к верхним людям. И вот Министерство обороны начало анкетирование, несколько источников сообщают, в том числе и даже Алексей Навальный написал. Ну, это понятно, это было ожидаемо. Такое же анкетирование, если кто не знает, проводил в 2003 году. И в результате Путин разогнал армию тогда. Когда 37% тех, кто проходил анонимное анкетирование, сказали, что с оружием в руках готовы сменить власть и все, и Путин сменил армию сразу же, ага. да и, а здесь, в общем-то очень интересно тоже спрашивают как относитесь к несанкционированным митингам оппозиции и так далее, и так далее, и так далее и две анкеты, одна значит с фамилией, а другая анонимная вот в анонимной анкете значит написано, кто из ваших там сослуживцев симпатизирует оппозиции и так далее, то есть там можно написать фамилию да. и таким образом это будет 1937 год, потому что это будет анонимный донос. Представляешь, какая мерзость, до какой мерзости все это дошло. Насчет того, что ты говоришь сменил армию, он же тогда пришел только к власти, приехал и стал в Москве, он первым делом сменил ФСБ, руководство и специалистов всех поставил по принципу преданности. То же самое Степашин тогда МВД заменил полностью. И сейчас ты говоришь, армия, он уже то же самое. Ну да. Где же он берет преданных-то, я удивляюсь. Так, а нет, никаких не преданных, он так. просто меняет их и все. А вот тут нам может помочь, хотя тут вот, Иван Иванов, Станислав, когда состоится ваш суд с Ютубом? Может быть есть... Дело в том, что у нас нет достаточно толкового адвоката, который мог бы вот такие иностранные дела вести за границей. А? Суд с Ютубом. Ну, и, ну конечно, к... нам Если нужен адвокат, и хорошие, хорошие ребята должны быть, которые... Нас просто на все не могли хватает. бы нам помочь это, решить эти вопросы в калифорнии это очень важно так и вот видео сейчас вот посмотрел я видео сотрудники фсб брали штурмом дом члена игил как пишут на самом деле какой-то гараж в гараже застрелили парня какого-то рядом валяется пистолет, похожий на ПМ, но больше он похож на какой-то газовик, mm. ну, потому что ПМ выроненный. боевой ПМ. А это не выроненный, какой-то серенький такой, и м -м, пистолетная рукоятка, щечки у нее не характерны для пистолета Макарова, а боевого, а характерны для всяких трений, ну там для этих, там я не знаю, какие. Ну что найдут, они что подкинут? Да нет, видишь, они плохо как-то подкидывают, что-то у них плохо получается. Ну, И вот говорят, что злоумышленник 18 марта хотел там всем взорвать. Ну что ж, бывает, что ж. хотел всем взорвать 18 марта. Как, как, когда? Как можно эм, вот определить, когда, где, там, если нет ни одного террористического акта, кроме тех, которые совершили что сами КГБшники, да? да. да а есть только те, кому они навешивают. Вот они все хотели что-то. Но есть хотели, что же никто не сделал, ни один не сделал. Вот. И команда Навального Гудкова договорилась о наблюдении на выборах. Очень хорошо. Это, это очень здорово, очень правильно. И мы за. И тоже я всех призываю помогать наблюдать за выборами, те, кто проживает напротив избирательных участков, повесить камеры, все это дело снимать и так далее. Вот нас интересует, сколько людей придет. И вот в целом заявил, что уровень явки на выборах президента составит 71%. Очень смешно. Ну, Рисуют они у них да. цифры тоже. Они говорят то, что будет Конечно. Да. Вот так они такого. такие цифры нарисуют, но под эту цифру надо еще как-то людей подогнать. А у них это никак не получается, видишь. Вот Мосгоризбирком признал незаконность предвыборной агитации, листовки с предвыбор с призывом бойкотировать выборы президента. То есть это незаконно. Есть я понимаю, ладно, предположим, незаконно агитировать за выборы, а агитировать не ходить на выборы, не бойкотировать, нет, просто вот ничего не... Значит, да, вот... Гора не идет к магазину. Да, ну, да. А не не, не хочешь, не, припросы, не ходи. А такой вот, такой э, хороший лозунг. Не хочешь, не ходи. Мы не бойкотируем, мы просто не ходим. Мы ленимся, не, не пошли на выборы. И че? Ну, вот. И я так понимаю, что э, если загоняют на выборы, да, то должен быть и какой-то другой рычаг, да, который дает народу возможность реализовывать свои, свои права. Но, допустим, в Греции, где был придумано Демократия и загон свободных людей на выборах единственный день, когда рабы палками загоняли, да, был же также принцип астракизма. То есть, этот же народ мог любого человека придать астракизму. Раз в год проводилось такое мероприятие, когда собирали всех людей, и на черепках они должны были написать фамилию человека, который угрожает демократии. Всего-навсего. И скинуть. И если таких черепков с одной фамилией оказывалось 6 тысяч, то бишь 10% от всех свободных мужчин Афин, то такого человека на 10 лет выгоняли из Афин. То есть, вот предположим, 10% россиян написали бы на черепках фамилию Путин. Ну, конечно, я думаю, что их было бы гораздо больше. Его бы выпиздили на 10 лет прото, бам, и нет никакого Путина. Понимаешь, если они хотят загонять кого-то на выборы, нет вопросов, ну тогда надо этот инструмент включать. То есть одно без другого не работает. Они вместо этого обещают всякие ништяки заманивать на выборы. Ну да. Кто первый раз придет, кто там, ну какие-то даже награды обещают. Да. И вот Рядом с подъездом тут вот сейчас я покажу фото. А нет, его что-то. Пока ты ищешь, вот Вадим Салимов написал ФСБ, фекальная служба ну, беспредела. Да. Тут Это пишут, присылают фотографию, Галин Бондаренко в частности, такую распространила, что у подъезда объявление, что можно голосовать иммигрантам и гражданам других стран и кому хочешь, представляешь. То есть это не провокация, это они сейчас будут собирать все, потому что уже нам сообщили... Ну, оттуда, от мигрантов, от тех, кто с ними работает, с мигрантами, что все, их там сколачивают, объединяют, чтобы они ходили и получали бюллетени, голосовали, чтобы создать массовость и видимость того, что пришли россияне. Да? Надо сказать, что мы этого не простим им, когда придем к власти вот всех выявим вот этих карусельщиков. Не, мигранты, кто и придет, их, да, конечно. они навсегда потеряют право приезжать в Россию. Кто туда вот хоть один шаг сделает, все, никогда больше не ни они, никто из них, так сказать, потомков больше не приедет. Это однозначно. Вот Леха Муромский написал, Вставай, страна огромная, на бунт идет народ. Настало время черное, мы в рабстве у господ. Пусть ярость благородная сожмет в ладонь кулак. Мы свергнем силы темные, ведь Путин общий враг. Да. Так вот спросите, Екатерина. Хочу узнать мнение Мальцева. Относительно чего? Скажите, узнайте. Я просто не могу тут увидеть... Вот. И говорят, что Центральная избирательная комиссия заявила, что обновит наружную агитацию по выборам президента России в марте. То есть бешеные деньги кидаются на агитацию, на что угодно, лишь бы вот создать видимость выборов. В Татарстане опять дело об избиении и опять в полиции. И опять никакого результата, опять всех отпустили, то есть двое полицейских, оба майора избили парня, он попал в больницу. Они выбивали признательные показания, что он украл кафель какой-то там плитку какую-то. Да, он после этого, после того, как выбили показания, попал в больницу. Но служебная проверка не выявила нарушений в действиях вот этого Мустафина и ну, если бы он Совсем лайк поставил было. или репост, да. то тогда бы выявили. Да, нет, и все, и, короче, их опять отказались арестовывать. И, более того, отказа, отказываются увольнять со службы. Они так и продолжают служить. Слава, я понимаю, Почему? Путин не может сейчас их никого тронуть, потому что предстоят трудные времена, надо будет народ гнобить, и, может быть, даже с оружием в руках. Поэтому он сейчас за таких и держится, ему сейчас все такие только и нужны. Да. Не зря же он закон принял о презумпции доверия полицейским. То есть, чтобы они ни сделали, они сделали это законно. То есть, стрельба в неугодных граждан, в толпу, в беременную женщину, обыскивать на улице, можно делать все. Директор Кировичского музея в Бийске оштрафовали за хранение оружия. Представляете, оружие там по 200 лет этому. У них нет денег в этом музее, чтобы отдать на экспертизу, что это оружие негодное. Оно лежит, и поэтому оштрафовали директора музея. Но если у полиции есть, Росгвардия пришла, есть основания полагать, что это какое-то там огнестрельное оружие, Но ну пусть бы они собрали отправили его за свой счет на экспертизу. Это не частная же лавочка этот музей-то. Поэтому странно совершенно. Представляешь, как они, какие обосранные обоссаны эти росгвардейцы. Они говорят, слушайте, там по оружию все должно быть. Протоколов надо немедленно миллион, потому что перед выборами народ вдруг вооружится вот такими мушкетами из музея и пойдет. И они быстрее там писать. Ужас. Какая мерзость. Боятся очень, что кто-то возьмет в Бийске мушкет, фузею, да, зарядит солью и в жопу Путину выстрелит. Хотелось бы посмотреть, дорого бы отдал я, чтобы посмотреть, как из фузии в жопу Путину шарахнут солью. Вот предложение тут поступило, гражданин России. Станислав, прочитайте, пожалуйста. В субботу собирается митинг за Путина в Питере. Пусть люди присоединяются, но только со своими лозунгами всех бюджетников сгоняют. То есть, ну, а, где, а где это? Это в Питере. А во сколько? Очень важно, во что сколько, да, чтобы да, наши люди тоже пришли, басказик. да, там мы кричали, хуйло, там, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, ну и многие другие вещи. То есть это очень важно. Так. Против замглавы Федеральной службы исполнения наказаний Коршну возбудили два новых дела о мошенничестве. Он, оказывается, там с ботинками заключенных что-то мошенничал, покупал ботинки, в общем-то, и ущерб бюджету составил 100 миллионов рублей. А там есть кто не мошенники, вот из этой всей шоблы. Откуда и Можно хоть одного так пощупать, посмотреть, вот это не мошенник. Uh, Они да. мошенники там не ходят, их туда всех в 2000 году Путин зачистил поляну. Ну, да. Только свои, только мошенники. И... Против перевозчика президентских авто завели уголовное дело. Но это вот знаменитая государственная авиакомпания, 224-й летный отряд. Это все с летными какими-то командирами они воюют. Там зачистка идет то этого командира отряда этого России, который Путина возит теперь вот его какие-то там дочерние предприятия. Не его, вернее, а Минобороны, это дочерние, я так понимаю, предприятие, В общем-то, кто-то на этот бизнес прицелился. И там шугают всех, сажают, отнимают. Шеф внутри даже вот этой системы сейчас как пауки в банке, потому что. Ну, Не хватает прокормка. Вот такие дела. Естественно, отбор у них сейчас там начался. Ну да. Германия нам союзник или враг? Я против Путина, кстати. А чем Германия? Германия европейская страна, и Россия европейская страна. Зачем нам враги в Европе-то? У нас... Э, что мы можем делить с Германией? Вообще, вот реально. Германия даже на Калининградскую область, если так по не претендует, потому что она нафиг не да? да. Они уж еле-еле разобрались, только с Восточной Германией переварили кое-как. Сейчас еще много ну да. не сварение будет. Басманный суд Москвы оштрафовал на 400 40 тысяч рублей новую газету за сотрудничество с гражданином Узбекистана. А вот интересно, представляешь, вот сейчас, допустим, вот этот Али Ферус у них работал в газете, нет вопросов. А вот он, допустим, работал бы на удаленке. Ну, сидел бы там в Москве, или в Узбекистане, или в Лондоне и работал на удаленке. Они не могли бы с гражданином Узбекистана сотрудничать? Разница вот какая? У нас информационный мир. Информационный мир. Это, это газета. Он пишет статьи. Почему нельзя сотрудничать? Какая, какая связь-то? Он что, им пришел ремонт там делать, крышу укрыть? О чем вообще речь? Ну, им же надо как-то проявлять себя. Хоть что-то они должны делать. Они, кроме того, что запрещать, ничего не умеют. А жесть, конечно. Вот меня спрашивает Паныч Зол. Станислав, когда рев панорама? А я вот хотел с вами посоветоваться. Вот э, вчера, видимо, поздно, там уже люди спать хотят. Поэтому я сегодня не буду проводить. Днем люди работают. А вот как вы смотрите, если в субботу я проведу передачу? Э, Вячеслав в субботу не проводит. Вот напишите, хотите, я в субботу проведу. Вот... Э Роскошный значит, московский отель Мариот принял значит, участников вручения премии, премии имени Сахарова. И премия это была за журналистику как поступок. И вот ты сильно удивишься. Как ты думаешь, кому вручили премию за журналистику как поступок? Никогда не догадались. Неверскому Ходорковского. Да. Уникально. Браво. А, а кто а, а вот, это... Ну, вот премию Сахару Я не знаю, кто а, ее А, нет. Я-то да. думал, это путинисты. я не, не прослушал. Ну, даже, даже и это. Я поэтому вот... Они вручили Ходорковскому за журналистику как поступок премию, а им надо вручить премию за вручение премии как поступок, потому что на самом деле это очень серьезный поступок вручить премию Ходорковскому. Очень серьезный, так что респект, наше уважение. Хотелось бы знать фамилии этих людей, чтобы, в общем-то, клониться им. Это очень важно. Кузнецова предложила библиотекам изучать кумиров, детей и подростков. Как она устарела, это Кузнецова? какие библиотеки для детей и подростков, о чем она говорит, она видела эти библиотеки. Такие там развалившиеся книги, съеденные там какими-то жуками, этими книжными, пыль, жуткая, да, конъюнктивитная такая, ужас. Ну, и, и вот они там должны, а, вот эти библиотекари, теперь кумиров, детей и подростков, выяснять. Да они даже тебе скажут, кто у них кумир, ты никогда даже не поймешь. Просто даже и не поймешь, потому что ты этого ничего не знаешь. Ой, Господи, какие все-таки вот.. Уникальные люди вот эти вот, которые сейчас там за Путиным рядом с ним, они демонстрируют, что они что-то понимают, что они что-то умеют, что они что-то могут, и что с ними нужно там какие-то вопросы решать, советоваться и так далее. Они не нужны, эти люди, вообще ни один из них. Они это балласт, это якорь, блядь, нужно рубить их нахер, я имею в виду якоря, не их-то, а их бросать просто. И можно еще сообщение тогда сделаю? Вот тут мне ответили на мой вопрос. Все хотят в субботу. Тогда в субботу в 19.00 также собираемся. Я проведу реф-панорам в субботу. Да, хорошо. Рейтинг Путина опустил сниз 70%. Странная какая-то ситуация да? Всего лишь ниже 70 Две трети не хотят рождаться в России Даже сожалеют, что родились в России А рейтинг Путина 70% Да не может он быть 70% У конечно опустился И опустился с 16% Какой он был всегда Я думаю сейчас даже ниже 11% вот Говорят независимые эксперты Что 11% я думаю гораздо ниже Но Мы видим даже вот по комментариям По отношению в интернете По э, тому как люди Люди относятся к Путину. Конечно же, все изменилось. Если раньше винили каких-то там царь хороший, бояре плохие, то сейчас все знают истинного виновника нынешнего положения дела. И вот Путин поздравил Гундяева с годовщиной интронизации. Господи, блядь, вот, вот ж праздник праздник всем праздникам. Чувак, который торговал сигаретами, алкоголем и так далее, стал главным попом, блядь. И это праздник, что что, фейерверки надо запускать, бутылки шампанского открывать, или там какой-то молебен особый служить, да? Ну, торговал вот. без акцизов, без налогов, практически воровал, то есть... Э... Вот я помню, как-то провожали в последний путь попа одного ну, очень важного, а, а как оказалось, ну, меня послали туда на это мероприятие по должности, я там отморозил все ноги, пришел, ну, в церкви постоял, на улицу вышел, нет, никакого не закапывают, и все. Уже и полдня прошло, и к То есть не хотят его принимать. Да, а оказывается, ждут. Я говорю, а что такое? Говорит, а ждут говорит, трех еще иерархов, потому что нельзя в одну Харю отпевать его. Понимаешь, вот любого мерена можно там обычным, чиноват, а такого нельзя. Ну, что они не... столько на грешев не принимают много, да. вот, вот, А это зима была, уж и ночь, уже 6 часов темно, и, и все, они его отпивают, и потом закапывали очень долго. И, в общем-то, дяденька то был неплохой, даже как-то вот. Это удивительно. Не жалко да. его было, да. А я вот думаю, сколько же должно быть попов, чтобы Гундяева-то отпеть. Не хватит. не хватит. Надо, надо... надо еще Равинов э, приглашать. Да, ему, да. и, и вообще, и буддистских каких-то, кто и буддист не, справится, да. -то, и то не справится, да. Вот веселый Роджер написал, Гундяй ведь нет в списке США, мы даже об этом не сказали. Да, нет, а но... Поразительно просто. Нет ни Гундяева, ни Ралдугина, ни Путина, ни Пригожина, то есть всех кошельков. Так что нельзя рассчитывать, что все, что мы слышим, так оно и есть. Как говорят в политике, все на самом деле не так, как выглядит. И чего там америкосы хотят, чего вымораживать, мы тоже не можем понять вот так. Да, и вот... Месяц назад уже опубликованы документы НГБ, НКГБ, вернее, которые связаны с ä, поместным собором РПЦ Московской патриархии 1945 -го года. Я советую всем посмотреть, но ну, сейчас их вот в связи наверное, с централизацией главного папа еще раз опубликовали эти документы. Они говорят о том, что все присутствующие на поместном соборе, я подчеркиваю, все, являлись либо штатными работниками НКГБ, либо завербованными, то есть агентуры НКГБ. То есть каким образом воздана русская православная церковь? КГБшниками. Поэтому... То, что Гундей в мы вообще да, да, и всегда знали и не сомневались в этом никогда. Причем, так сказать, самый худший вариант это вот такой, вот, Путинский. Сталин же никогда в Бога не верил, и только когда понадобилось ему поднимать народ, он понял, что без этого инструмента он не бойдется И он именно тогда вдруг стал обратился к верующим, создал церковь, и это был инструмент борьбы в том числе с Гитлером. Вот опять про Поносенко что-то спрашивают. Мы вроде ничего про нее не говорили. Ну, нафиг мне это Поносенко. Вот он за бойкот. Ну и слава богу, и флаг ему в руки я тоже за бойкот. И все. Поносенков это а... первый начал меня оскорблять. И поэтому он для меня не существует вообще. То есть, пока человек не извинился или там что-то как-то по-другому загладил вред, я не буду никак общаться, зачем. Нафиг ко мне нужен? Путин дал старт работе нового энергоблока Ростовский АЭС. Вот они, ура, там все, дальше, дальше нового энергоблока у них мозги не идут. Вопрос, хотелось бы такой задать, ну вот, Чубайс обнаружил, что электроэнергии в России нет уже совсем, да? Куда она делась-то вся? О чем вообще речь? Вот, представляешь? Вот они сейчас эти энергоблоки сделали несколько, да, какое-то количество электричества должно увеличиться, да? Он на Китай, что ли, не плачут? 7% потребления было в Советском Союзе, это на население, это бытовое потребление, все остальное промышленность. промышленности убили, нет, убили, где да? электричество, вопрос, новые энергоблоки куда? Куда они отправляют электричество? Они в банки, в фасу... банки это фасуют. Куда девают электричество? Я не могу этого понять. Причем Чувас, дальше мы будем говорить, сказал, что что-то там вообще все очень плохо, все очень хило по электричеству. Тогда какие-то... Научились пиздить электричество. Да, реформы какие-то проводили немыслимые, да? Наверное, придумали, как воровать электричество. Да. И вот член Совета по внешней и оборонной политике России, генерал-майор ФСБ, в запасе какой-то Михайлов сказал, в списке США даже последние шавки начали вякать мог Евровидение прочее Смешно сказать, Польша и Литва прочие страны четвертого мира. И что? Пора присоединять Донбасс. Вот представляете, что в башке у этого человека, у этого бывшего генерала-майора ФСБ. Бля, там все, что ли, такие? Вот. И... Вот и последние санкции говорят, что у них кончились аргументы. Ну, мне больше всего нравится Польша, Литва и прочие страны четвертого мира. Польшу возьмем. Ты у шлепок знаешь, какой бюджет Польши? Вот как у тебя Михайлов, да? Бюджет Польши в два раза больше, чем бюджет России. Ты уебок конченый, Михайлов. Ты даже да, забудь такие слова. Если Польша страна четвертого мира, то Россия страна шестого мира. Даже не пятого. Потому что в два раза больше бюджет у Польши, чем у России. Ты что говоришь, ты что несешь-то? Свободен язык вообще от головы. Причем у Польши ВВП триллион. В 2012 году. И сейчас такой же, чуть больше. А у России тогда 3 триллиона. А сейчас триллион двести. То есть сопоставимый бюджет, то есть сопоставимый ВВП, при этом бюджет в два раза меньше у России. Ты что несешь, Михайлов? У тебя мост то где? Я понимаю, там генерал-майорские погоны дают всяким путинским ушлепкам. Если уж Путин там при советах до майора дослужился, то что при Путине до генерал майор каждый кретин дослужится. Ну, это, мне просто жесть какая. Сеченская капит капитана стартанул. Да. Где-то меньше, чем за год, что ли, там, до этого до полковника. Да, вот Ивановский чиновник, извинился за оскорбление матери-одиночки, глава а, города Заволска в Ивановской области, к нему мать-одиночка пришла, это на прошлой неделе опубликовали, сейчас видео очень разошлось сильно, и говорит, вот мне квартиру дали, она сирота, и мать-одиночка еще, а денег нет, ремонт провести. А у детей-то рожало, Нормальный такой, молодец такой, представляешь. Ну, сейчас вот он извинился. Я понимаю, ему сказали, что сейчас улетишь нахер с работы, если не извинишься. Это вот местное самоуправление такое. Представляете? Ну, оно такое же, какое и верхнее самоуправление. Они же откуда? От, как от осинки не родятся, апельсинки. Да. Вот. И... В Госдуму внесут закон против злоупотребления микродолями в квартирах, то есть это та проблема, которая всех мучила, но связанная с кидником, когда кто-то получает микродолю и начинает там терроризировать, чтобы по-легкому, в общем-то, заставить продать квартиру и получить нормальные деньги. Вот, и э, Наконец-то вот Депутаты ЛДПР Внесли перед выборами Сейчас все эти пакеты э, Втаскивают Давайте, давайте, давайте давайте Это не обязательно, что их примут Вернее, сто процентов что никто ничего не примет А если и примут, то какую-нибудь хрень полную То есть там будет не об этом Но чтобы слышать Что видите, вот все вопросы решаются Это для чего? Это чисто володинский вариант Когда приезжают э, вот такого рода депутата, вот как Вячеслав Викторович, и надо с людьми колякнуть. Он говорит, ну мы же вам вот что решили. А вот это решается. То есть они как спрашивают, вы любите детей? Они нет, но сам процесс. процесс то да. есть Они в процессе. и Эмерилом работа считают усталость. Да. И, значит, вот агентство по страхованию вкладов, это сегодня основная новость, оказывается судится с теми вкладчиками банков, которые успели забрать деньги некоторые за месяц до того, как банки рухнули, они говорят, вы знали, это чуть ли не в сговоре, они Блин, они свои деньги забрали, что на да. им надо, то есть не дал себя ограбить, да. И они через суд, суд за пятнадцать минут решает этот вопрос и все, и накладывают на эти деньги арест. Представляешь, да. я напоминаю, что есть такая Конституция Российской Федерации, на которую Вову Путин болт положил Вы и жопой они, вытирает, да. жопу все вытирают этой Конституции, но вот в ней все-таки есть статья тридцать пятая права частной собственности представляете, ну, так как там написано, что можно только через суд отнять собственность, вот они поэтому к суду и обращаются. Говорят, отними, да. да. а почему нет? Представляете, то есть люди спасли свои деньги, кому-то, может быть, суд приснился, что надо забрать. Кто-то, может, откуда-то узнал, а кто-то, может, просто взял свои так деньги. Не узнали, это же его деньги, да что он отчитываться он... должен. Он пришел свое, забрал. Он кому-то отчитываться должен. За свои деньги, да. Крепостные даже имели свою собственность. Это... Даже крепостные, Все, нет слов, нет. а эти не имеют своей собственности, это удивительно. Вся собственность Путина. Охренеть не встать, конечно. Это прям жесткий, жесткий очень вариант такой. Вот и Чубайс тоже отличился, вот назвал главную проблему тормозящую экономику России. И знаешь, какая главная проблема? Низкий... Низкие цены на электроносители, на энергоносители. Цены, говорит, надо на энергоносители поднять в шесть раз. То есть тяжело. Это и на газ, и на электричество, значит, что, чтобы было нормально, и тогда инвесторы будут вкладывать в Россию? Чубайс, Анатолий Борисович, это очень, конечно, хорошая мысль, почему инвесторы должны вкладывать в энергетическую систему? А вы будете систему, туда да, наши России? А почему они не могут, если будет самое дешевое электричество и самый дешевый газ, почему они не могут вкладывать в другие отрасли, которые будут? Суперрентабельный. рентабельный. Но почему обязательно должна быть энергетическая отрасль для инвестиций? Объясните мне, вы хотите инвестиции. Ну какая разница, будет это в энергетику или будут во все другие? То есть, если дорогая энергетика, значит выгодно вкладывать только в одну энергетику. Если энергия дешевая, значит выгодно вкладывать во все. Правильно, Анатолий Борисович? Или я что-то пизжу, или может ты пиздишь, а? А Я бы вот ему еще такой вопрос задал. Если требуются инвесторы, и он их ждет из-за рубежа, то какого хрена твои подельники путинские деньги-то все на Запад отправляют? И свои испизженные, но это ладно. И даже наши государственные хранят в долларах и на счетах американских банков. Размещают их там по полтора процента и в то же время берут кредит по пять процентов. А разница три с половиной процента, она кому идет в карман, с кем ее делит? И для чего это сделано, вообще непонятно. Вы помните, что э, около 500 миллиардов долларов всегда там хранилось. Это еще ну, с 2000 лохматого года какого-то. За 10 лет это уже 300 миллионов там. Ну вот я подсчитывал, я не помню, сколько, сколько там уже этих вот процентов набежало, разница между полтора и пять процентов, которые кредит мы взяли. И вот Алис Петров пишет Мальцев, Путин будет президентом, а вы так будете сидеть и вещать. Знаете, Алис Петров, я рассматриваю жизнь так. Делаю, что должен, и будь, что будет. Именно, именно. Я должен да. это надо делать. Будем, должен. Значит... Мне надо пытаться катапультировать Путина. Что я могу для этого делать? Все, что я могу, я делаю. Если все будут делать все, что могут для того, чтобы конкуртировать Путина, Путина, конечно, не будет. Да, мы бы если, не такой да если это будет там Станислав с Вячеславом, вот в двойка, ну, конечно, будет вечно. Еще этот сдохнет, поставит следующего Путина, ты и так далее, и так далее, и потом, там через тысячу лет все будет Путин, блин, понимаете, потому что нужно как-то вот объединяться для этого, действовать, мы свою, так сказать, долю вкладываем в это. Кубане страдавшие от банды ЦАПКА, получили компенсации, вот у маманьке Цапка, Цапка не хватило денег, и жену его трясут там, а жена это та самая жена, которая со свиночайками бизнеса имеет. Да. Представляешь, это уникальная ситуация. Уникальная ситуация. А ты знаешь, что на инаугурацию Медведева Цапка пригласили, они он был в Кремле на инаугурации, есть в интернете фотографии. Он пригласил, он был тогда замгенпрокурор, он тоже Цапковский, сейчас это председатель нашего Нижегородского областного суда, взяточник и вор, и грабитель, участвовал в рейдерском захвате, в частности, моего бизнеса. Более 4 миллиардов рублей выделят на расселение аварийного жилья в Подмосковье. Вот видишь, Выделят. Вот они бы сказали, более четырех миллиардов выделили и отселили столько-то, столько-то, столько-то человек, дали им квартиры. Почему они говорят, мы сделаем вот это? Мы про майские указы очень долго слышали, они обещали сделать. А теперь они рассказывают, что они сделали и что средняя зарплата врачей и учителей это тридцать семь тысяч. В общем, на том свете угольками только можно от них получить. какая страна самая легитимная? Ну, легитимная может быть власть, если речь идет, я не понимаю суть вопроса, власть какой страны самая легитимная? Ну, мне кажется, в настоящий момент вот более-менее народовластие да, состоялось в Исландии. Народовластие состоялось в Швейцарии, если вы хотите сказать, в какой стране лучше всего живется с точки зрения материальной, ну, конечно, в Норвегии, хотя там нет народовластия, там есть король, ну, там приличные люди, которые считают, что для того, чтобы лечиться, деньги не нужны. А нужно, чтобы был здравоохранение, да, и тебя лечат секрет. бесплатно. Для того, чтобы учиться, деньги не нужны. А нужно лишь как бы желание человека и желание общества, и, соответственно, всех обучают бесплатно. Ну и так далее. Многие вещи, которые там сделан это чистейший социализм, ну и если еще припомнить один триллион фонда будущих поколений, которые не знают, куда деть триллион долларов. Но ну, у нас вообще. больше у нас полтора триллиона, только они почему-то на западных ну, да. счетах этих жуликов и воров лежат, а у них национальное достояние триллион. Видишь? Да, и у них это большая головная боль, потому что никто не может взять на себя, как, как вынуть оттуда деньги, куда-то вложить, потому что ты же понимаешь, что... Ответственность. Да, ну там все электроэнергия, которую производят гидроэлектростанции. Полно газа, нефти, видите, они отказались. В 2018 году все уже заканчивается. Программа по газу не будет. Ни отопления газом, ничего вообще. Все будет электроэнергией отапливать. Ну и так далее. То есть многие вещи, которые они сделали, они не требовали вот тех колоссальных затрат, которые бы потребовали в России. Вот я недавно только Стасу рассказывал, я утром э, рано вышел и на берег моря и вижу такое дело, какие-то пригнали трактора, э, значит, там песок насыпан, трубы тянут, чтобы намывать песок и трубы эти, ну, знаете, как вот газовые, там, такие человек туда пешком зайдет, и они плавают, потому что они сделаны из каких-то легких материалов, что-то происходит немыслимое. Оказывается, пляж намывают. Я ожидал, ну, что, как, как в России, да, ну, на, на всю зиму там, или хотя бы на месяц. Ну как бы было в России. В России бы сказали, это невозможно сделать, но за очень большие деньги. Вот мы там сейчас сделаем, сделали бы говно. Здесь вот Станислав подъехал к обеду, и мы там встретились как раз в этом месте. И что же мы увидели? А мы увидели платформы, на которые грузят трактора. Они все сделали. Все, вот с утра и до обеда, ну, наверное, да, не до обеда, там, скажем, ну, часа три было, да, mm -hmm. ну, может, два-три часа дня, все. То есть, это просто немыслим, такой объем работы и, и все сделали. Поэтому, конечно, сложно очень сравнивать, очень сложно сравнивать. В следственном комитете сообщили о кратном росте числа жалоб россиян на врачей. Во всем, во всем виноваты врачи, да, сказал Ельцин, да, во всем виноват Чубайс, помнишь? А вот продолжение к прошлому комментарию. Станислав, прочитайте продолжение к моему прошлому сообщению. Сбор митинга за Путина у БКЗ Октябрьский в 11.30. Приходите со своими лозунгами. В 11.30 у БКЗ. Чутков, Б... БКЗ. БКЗ. В Питере БКЗ. Октябрьский. Да, БКЗ Октябрьский. В 11.30. Приходите со своими лозунгами. Да. И... Путин дал совет Тимченко, представляешь, то есть вот, встречался с премьер-министром Бельгии, рассказывал Путин, а Тимченко, значит, рассказал о том, что, а знаете, вот мы тут там скрываем... Ну мы же вот газ в Бостон отправили, вот для этого это мы спрашиваем, зачем эта да, херня. Ну мы это скрываем, а Путин говорит, ну об этом в газетах, так они, что да. не скрывает, так что рассказывай, там и второй танкер будет и Про так, и так далее. далее. Вот для этого, то есть подарили газ лишь бы только на встрече с премьером Бельгии вот эту херню сказать, но вы же понимаете, на премьер Бельгии это никак не подействует. Это для внутреннего потребления, это для ваты, это все кометь вот это разыгрывается для ваты с этим танкером газовым, который отправили в Бостон. Значит, ну, смех просто. Причем его никак не могли загнать, он туда его оттуда... Даром не хотят. То есть этот цирк как раз был для этого и сделан. И Россия разместит военные самолеты на оспариваемой Японии территории. Но это мы их вскрыли, их договоренности с японцами, о том, что они хотят острова просто так подарить. Ну не просто так, а как бы за какие-то путинские ништяки. И вот они теперь для ваты тоже прогоняют. Знаешь, где будут располагаться эти военные самолеты? Они будут на гражданском аэродроме. Ну, то и, есть есть они... и аэродром заодно, да. со всей инфраструктурой. Прилетят, там их сфотографируют, что они, может, старые какие-то пару-тройку поставят зачепленные, пусть стоят. Что, видите, у нас тут военные самолеты, мы вон как охраняем. На самом деле сдают там всю эту территорию, Путин сдает японцам, это совершенно очевидно. Ну, у них это... сейчас расходов много будет. Надо да. опять восстанавливать все. Да, мы его планы раскрыли по островам да, и вот они таким образом пытаются нас троллить так и спортивный арбитраж отменил санкции против 28 отстраненных от олимпиады российских спортсменов там просто Путин сказал что надо решение принимать без эйфории там уже наверное наливают ура все вперед всех победили Посмотрим, что будет дальше. Ну, вообще это весело, конечно. И посмотрим, как эти спортсмены... Ну, вот представьте себе ситуацию. Вот отстранили их. Ну, они не поехали, и все, вопросов нет. Ну, были чемпионами... А, а вот теперь они поедут. А вот те, которые поехали, они на да. 60 там на 80 Да, местах. да, вот представь, вот а теперь им надо ехать. И без этого Мельдония, куда они поедут, какое они там место займут, 60 -е. вот это будет весело. И, э МИД предупредил об охоте за россиянами по всему миру, говорят, там схватили того и этого, там целый список дали, каких людей схватили, но я никого из них не, не видел, праведника, ни одного. Да, там это они, типа, давайте наш mm -hmm. народ обижать, все вместе обороняться. Да. на самом деле хотят, чтобы это их у банды обороняли, И хватают, только из их и банды же да. выцепляют. конечно. И то самых таких, yeah, на самом деле, деле, самых мелких, только раненых таких, they да, be... потому что вот самые отъявленные негодяи из этой банды, они совершенно спокойно приезжают в Вашингтон, и оказалось, что не только Нарышкин, как глава ведомства внешней разведки там был только что. Ну, еще и Бортников, начальник ФСБ. То есть, не один приличный человек с этой гниды За руку не мол, не мог будет, за руку вообще на одном гектаре не сядет. А там он приехал в Вашингтон, его принимал э, Майк Помпео, глава ЦРУ. О чем они разговаривали? О чем ЦРУшники могут... Не, я понимаю, что спецслужбы, они всегда найдут э, против кого дружить. И прежде всего, против своих народов спецслужбы дружат. Поэтому это самые гнилые организации, которые которые должны быть уничтожены, спецслужб не должно быть вообще. Но что касается Путина, я же говорил, он изменник Родины, он продолжал после Ельцина продавать наш оружейный уран по ценам в 500 раз дешевле. Видимо, получал откаты, и сейчас с ним повязаны, то есть замараны спецслужбы американские. И вот и понятно, что у них там какие-то свои дела, которых мы не знаем. Еще раз повторю, что в политике все не так на самом деле, как выглядит. Поэтому мы только верхушку айсберга видим, и поэтому вот, и санкции для нас непонятны. Но есть многое-многое другое и вот уникальная совершенно ситуация я говорю начальник ГРУ туда съездил глава ФСБ того, да. да и глава внешней разведки то есть что готовится какое мероприятие если нужны все разведчики и контрразведчики для каких вещей их могут собирать по Сирии что-то я на сто процентов уверен что нет я думаю, их еще раз продать Россию, изменить Родину, тогда им оставят активы, их взяли за яйца, чтобы Путин развалил у нас обороноспособность, закрыл все военные училища, 20 штук, в основном летных, самых лучших. Ну то есть все делает, что нужно. Одностороннее разоружение, вот, оружейный уран, что-то от него еще требует и сейчас вы поехали согласовывать то есть они хотят добить нас а Путину терять нечего, он уже изменник он же взял да власть может нет никакого уедет. Путина да может и они нет, как раз да, да, да есть акционерное общество, которое да, вот эту куклу да. вынимает там на пальцах. понимаешь вот этих Путиных, их там семь штук разных там удмурты с таким ебалом с вот таким, каким хочешь вот. с худые, толстые какие хочешь там Путины, может они как бы ведут эти переговоры вот эти люди, которые фактически управляют Россией. В общем, дело темное. И Минфин США объяснил засекречивание сотен страниц Кремлевского доклада. То есть, когда стали э, их э, критиковать, говорят, да это, это же вы просто справочник переписали. Они говорят, а у нас еще есть вот засекреченные. Я не знаю, что там у них засекречено и есть, но все это очень дурно пахнет. Вообще очень дурно. Мальцев, расскажи о Бухаре Николая Ивановича. Ну, а что про Бухария Николай Иванович? Как тут надо, может быть, выбрать время поговорить. И про Рыкова, и про Бухария, и про Зиновьев. я думаю, имеет смысл. Швейцария запретила дочке «Газпрома» принимать новых клиентов из-за панамского досье. Вот, представляете, то есть управление надзора а, по операциям финансового рынка раскопали, что какие-то частные клиенты дочки «Газпрома» там в Швейцарии, скорее всего, отмывали бабло. Ну, вот, есть признаки, понимаешь, есть признаки. Какие признаки? Чтобы как сомневался. бы сомневался, да. Ну вот, и удивительная вещь. И незаконный вывод средств из России за 5 лет сократился в 20 раз. Об этом заявил банка России Дмитрий Скобелкин. Никогда в жизни в это не поверю. Вообще никогда в жизни. Не поверю, хотя если он говорит, что тогда было плохо, а сейчас стало хорошо, а пять лет назад кто был в России президент? Да? Волк будет или кто? Или конь в пальто? Тогда что тут сравнивать? Поэтому Полная фигня. То есть, тогда он не боролся с этим, а теперь он стал бороться, или вот этот Скобелкин стал бороться. То есть, они подкидывают а, любую информацию, а, чтобы заморочить людей. Вот это стало лучше, вот это стало лучше. Как, где что стало лучше? О чем вы говорите? что у них там стало лучше? В Литве, да, Литве каких-то трех человек задержали, которых называют русские шпионы, я даже не сомневаюсь, потому что это редко бывает, но метко в Прибалтике. То есть там это, это не Россия, то есть там не придумывают террористов, экстремистов и так далее. Если какие-то люди внушают подозрения, их просто так никто не задерживает, может выгоняют там еще как-то. Вот. И... Литва отгородилась забором от России. Вот такой, такая фотка. О, какой забор. Такой прям как в зоне в какой-нибудь. от прокаженных. Да, как от прокаженных. Это э, вот э, в Калининградской области. Это в Калининградской области. Поскольку Литва граничит с Россией только в Калининградской области. А так она с Белоруссией еще граничит. Ну, и с Латвии, естественно. Вот. Ну, и с Польши, конечно. Вот. А отгородилось только, конечно, в Калининградской области, но собираются еще и в Белоруссии отгораживаться. И что я могу сказать? Это дело очень хорошее. И, может быть, дело правильное. Но литовцы должны прекрасно понимать, что отгораживаются они от возможных побегушников от Путина. Те, кто убежит. То есть, от Танков путинских забором не отгородишься, Конечно. от ракет путинских от самолетов забором не отгородишься. Поэтому единственный вариант отгородиться – это помочь нам убрать Путина. У литовцев нет другого выхода, как и у других прибалтов, ни у эстонцев, ни у латышей. Только помогать нам катапультировать в Никакими заборами вы не защититесь, вы же понимаете, какие нафиг заборы. Ну, поставите вы забор. Ну, кто-то из, э, так сказать, сторонников Мальцева не сможет прорваться. У нас был такое дело. У нас человек будут, пытался, нас, никто пытался не прорваться на территорию Литвы, не смог прорваться. Но это из-за белорусских пограничников. Никто поможет, не помогает, ни Украина, ни Прибалта. Ни. Нет, Прибалты иногда помогают, и надо отдать им должное, но тоже они как-то... Настороженно все это воспринимают. Может они считают, что это может путинские опять фальсбашники. Ну бьют. да, да, у них же там все заморочено в голове, поэтому обвинять их не нужно. Они же хотят жить самостоятельно, хотят жить сами, хотят жить хорошо. Это их право, мы не должны их ни в чем упрекать. В Эстонии 1 апреля пенсия плавно повысится на 6,3%, благодаря чему будет 442 евро, а сейчас 416, а будет 442 евро, то есть э -э нормально. Ну, может быть, не так хорошо, как там во Франции или где-нибудь в Германии, но гораздо лучше, чем в России. Я напоминаю, что практически половина населения Эстонии – это русские. Да. да, и вот, понимаете, когда говорят, ну нет, вот русские не могут нормально так жить, как не могут. А в Эстонии почему они нормально живут? Потому что там их нет, потому что там вот этого говна нет. Вот этого шлейфа Совкового, который остался, КГБшный, вот этот шлейф вонючий, сраный, вот этот гулаговский шлейф там отсутствует. Поэтому они живут нормально. И вот морской охотник поступил на вооружение в МС США. То есть это тримаран, автоматический абсолютно беспилотник, который может месяцами ходить и выслеживать субмарины, а также применять против них все, что хочешь. И запускать, наверное, дроны, подводные... Не, да, сам дрон. Ну, он сам, ну, как ты рассказывал, крупный да, да, 10, боеголовки, он долго может бороздить, а потом... Ну, Нет, конечно, это платформа, так, это вот платформа, платформа, а уже что там будет, это... Ну, вообще интересная тема, вот он весь этот дрон, он, вся их система логическая, она связывает с другими такими же беспилотниками. Балбного базирования с беспилотниками Все они взаимодействуют То есть это такой уже SkyNet получается вот. А Вова все рассказывает Какая у него армия Арман, да. Да. Да. Понятно. А и он там Подводные лодки Вот Представляешь, вот ей тут вот такая херня В которой нет ни одного человека Который там много месяцев Получает команду на уничтожение лодки и в этой лодке 120 дураков сидит, там что-то крутит, их надо было учить, этих людей, там половину надо было в училище учить, практика у них огромная, семьи у них есть, все, и вот такой беспилотник, только хлоп. Еще постоянно человеческий фактор, что-нибудь да, Но... открутит, наебнется лодка. Ужас, конечно. Не, я к тому, что бых, и все. Mm -hmm. Что, тут вот 50 на 50, допустим, они могут победить этот беспилотник, беспилотник может победить их. Если они победят беспилотника, человек, человек, да, при, приплывет в данном yeah, случае. Испытание американской противоракеты на Гавайях окончилось неудачей. И вот тут ватники так радуются, противоракета не полетела там, не долетела, не попала, в общем не смогла. Это Она... не только у нас а объект... Да, ну представляешь ситуация какая, что, а, как отреагирует администрация Трампа. Она уже отреагировала заранее, говорит, надо увеличить бюджет. Да, было 720 миллиардов, уже 720, надо еще больше. Ну, и что не сделают, чтобы сбивал, Да сделают. Сделают не, одну, а, не одной фирмы, а разных фирм будет и все. Потому что деньги есть, все сделают. Ребята, а вот здесь денег нет в России. Деньги все украли. А на краденные деньги на свои деньги, ничего тут делать не хотят. Они не не только нет. выделяют на все эти программы только для того, чтобы еще раз украсть. Да. Вот это уникально. Я вот удивлялся, всегда думал, а что ж, ну вот вы воруйте, ну вы остальное стремитесь, чтобы доходило. Нет, ничего никому не нужно. И вот в скандалах опять США теперь принялись Польшу трамбовать за то, что тебе приняли закон, который предусматривает три года за, значит, как это сказать, там за отрицание, а это за, наоборот, за то, что если кто-то считает, что поляки принимали участие в уничтожении евреев, что, в общем-то, очевидно совершенно любому историку, да, вот. И, значит, вот американцы очень сильно возмутились этим законом. Ну, закон абсолютно политизированный Вообще на, относительно истории Лучше, я говорю, принять вот В рамках ООН, что не надо принимать Таких законов никаких Ни об отрицании, ни Согласий И так далее, ни о чем то есть, Кто хочет, тот пусть что угодно и говорить. Пусть доказывает, если кому-то это надо, в рамках каких-то исторических. Зачем? Сейчас мы переходим к тому моменту, когда уже будет история настоящая, когда уже все записано, на блокчейнах записано, и никуда ты этого не денешь. Вот Мне понравилось сообщение, вот если бы оно было правдой. Ну, оно будет правдой, конечно, в будущем только. Анди Лавина пишет, то есть один спрашивает, как бы, что с Ловой? Он утонул. Да. Подавился чаем. Путин подавился чаем. Это, пологием, классика. Да? это классика. Чаем он должен подавиться, как колонии по... ему. Нет, ох... охота за Красным октябрем. А -а -а. да. Путин подавился чаем. На самом деле ему сломали шею. Это фильм 192 -го года, да? 192 года. Нет, это 90-го года. Хороший фильм. 19 -го Хороший Сапогин. Да, у Илона Маска кончились огнеметы. Вот Представляете, все, все разобрали. Все разобрали. 20 тысяч огнеметов разобрали, и никто не, не хватает этих людей, не объявляет их террористами. В России бутылку с бензином подбрасывают и говорят, что человек террорист. Бутылку с бензином. Там покупают огнеметы, все нормально. Он не террорист, нифига. У нас там составляющие, там сахар, еще там что-то, марганцовка, да. уже, уже... Уже все. И вот интересное сообщение, что самолет норвежской авиакомпании вернулся в Осло из-за неисправности туалета. Ну, в общем-то, это бывает, но, да, очень часто, потому что, ну, если вдруг разгерметизация сортира происходит, самолет может погибнуть. Вот. Но смешно не это, смешно то, что находились в самолете 70 сантехников. Они летели на какое-то мероприятие. На какое-то мероприятие сантехников сломался туалет и самолет вернулся. Но Я думаю, что это были не те сантехники, которые могли... починить что Этот туалет в воздухе. Который по симпозиумам летает. Кстати, знаешь, что такое симпозиум? Ну, в смысле. Ну, я был вот, в Помпеях, там, в разрушенном городе, экскурсия была, да. и вот, там, рассказывали. Вот тут собирались, например, вот говорит, внизу это называлось как-то вот, это помещение, тут, э, а, патио. собирались, мужчины, приходили, гости, причем кто-то узнавал, никого выгнать не, не, не могли. Он приходил, проституток приводили, внизу а семья да. на втором этаже все. Да. И вот это называлось симпозием. И они не имели симпозиум. права. Что он, да, приходят, там проститутки, все могут в гости другие мужики прийти. И вот симпозиум оттуда пошел. Сходняк. Да, Вот. И в США российские дипломаты оказывают помощи летевшим на Кубу россиянам. Ну, то есть, сломался самолет, сел в США, в Атлантик-Сити, и якобы российские дипломаты все подорвались и побежали оказывать помощь. Но позвонили там, ну что, все нормально, у вас там разместили, какая им помощь что, там что нужна? Потому что ни одного дипломата не помогли ни одному нашему соотечественнику. Ни раненому, ни убитому. Да? Конечно, да. они даже сведений не да, имеют. Да. А здесь они все подорвались помогать. О чем вы говорите? Вообще. И вот на борту самолета в аэропорту Волгограду произошло возгорание, закоротила зарядка от телефона и произошло небольшое задымление. Вот, это А310, компании Аэрофлот. И замминистра в Британии, это член палаты лордов Майк Бейтс. Опоздал в палату лордов и очень сильно переживал. Сказал, мне ужасно стыдно за случившееся, и поэтому я отказываюсь от своей должности перед лицом премьер-министра прямо сейчас. Я опоздал. Представляешь, Путин, вот эти суки пример, съездили да. все вообще. Уничтожили кучу людей в норд в Беслане. Я не знаю, что только не вытворяли. Хоть одна падла... У них ушла по собственному желанию куда-нибудь. Хоть одна падла написала, а об они отставке. Считают, что они делают все, что зачем туда и пришли, воруют, убивают. У них целей-то других не было. Почему они в отставку пойдут? Mm -hmm. Они... У них организованная преступная банда, и они там занимаются тем, чем мы хотели, чем должны заниматься преступники. Генштаб... Потому что только мы их можем оттуда вынести. Герштаб Турции. С начала операции в Африне уничтожили. Уничтожены 790 террористов. Вот представьте, там достаточно компактно, ну, потому что это пустыня. Там по-другому нельзя. Там близко друг к другу живут люди, по пустыне там не бегают. Да? Там проживает полтора миллиона человек. Вот в этом районе. Вот как они этих террористов там... Это... Вычисляют, Отличаю, да, да отличают, кто террорист, кто не террорист, или там Бог разберется, кто, как уже было в Нансигюр, да, когда там, убивайте всех, <с Господь <с да, узнает свои, да, так и здесь, вот странная такая ситуация как Евдокимов говорил после бани я говорю их всех, а что их сортировать да. когда их сортировать будут и вот э, с, турецкие СМИ сообщают в радости вообще и в счастье что э, специально посланные турецкие беспилотники в рамках операции Оливковой ветвь разбомбили гигантский портрет от Жолана, э, там вот э, в Африне как раз это напоминает портрет лидера курдской рабочей партии Абдулла Аджалан сидит у в тюрьме, и сколько он уже там сидит. Uh -huh. Погуглить. Ну, что-то очень много. Там, больше десяти лет, это точно. Я думаю, лет 15 уже сидит. Мне напоминает нодовцев, которые дерьмом кидаются. Да, вот они, это... они прилетели и уничтожили его портрет. Представляете, то есть у них Аджалан сидит в тюрьме, они бомбят, убивают курдов и посылают беспилотники выполнить супер боевую задачу уничтожить портрет на территории Курдистана. Жесть, конечно, что в башке у этих людей. И на автобусную остановку в Стамбуле наехали много погибших, не пишут, что это такое, теракт или случайность в Йемене, жертвами удара коалиции стали 17 человек. В Египте переводят столицу на новое место. Ну, я так понимаю, что не совсем новое место, просто в 45 километрах район там строят от Каира. Но Каир такой большой город, что я думаю, что эти 45 километров он очень быстро пройдет и не соединятся. Потому что когда ты летишь на большой высоте, ну, я не знаю, под 10 километров над центром Каира, то все до горизонта, вот куда бы ты ни смотрел, это везде Каир. А ночью это все вот в, в, в Он второй ведь по величине. Мех... Я... Мехика самый большой. Я не, я не знаю. Считается, что там официально погуглить, там 18, что ли, миллионов. Мехика но... давно было 22, да, 20, но там... 10 лет, больше 10 -15, там 15 лет. Там давно уже больше, наверное, 30, еще в 90-е годы, потому что там я говорю, там на кладбище только под 5 миллионов живет, которых никто никогда не считал. Да, там жутко здоровый город не ну наверное шанхай самый большой не не не ты что Он меньше карьера. мексика мексика шанхай был, был давно уже 25 миллионов а погуглите мехика или шанхай какой самый большой город мы вот у нас тут вот, это спор вышел вот. И правительство, да, я уже сказал, переводит столицу. Ну вот, и тоже будет у нас такая тема, когда Путин катпуртируем. Будем думать, куда столицу из Москвы перевести. Отстроить новую. Хорошая идея. Мальц, какое будущее у РФ? И вот вы меня спрашиваете, а надо спросить у вас, как раз сейчас этот вопрос и решается. Да, какое будущее занимает. у РФ? И? Поэтому за бойкот, за будущее РФ, и за то, чтобы тварь снова не воссела на престол. Вот об этом мы сейчас говорим, и это главный вопрос. Все остальные вопросы второстепенные. Так, читай пока это. Так, что у нас тут еще интересно. Вот Белыху, говорят, прошел суд, дали 8 лет строгого. О, да. да, пока мы начали программу, еще не было ничего. 8 лет строгого режима Белых получил. Это нужно было сделать им перед выборами Путина, безусловно. И... Удивительно, почему Белых не рассказал, кому он деньги возил в Кремль. Вот. А возил он туда многим деньги. Почему Сердюкову условно дали, а белых и за 8 утрется, спасибо, скажешь. – Сердюкову они, ничего не дали. Я и говорю, Сердюкову ничего не дали, а белых удали. Ну, да. То есть у них там свои расклады, Значит, не влился. Вячеслав Качинский тоже делал руку Путина, Евгений. Вы знаете, я изначально был уверен, и я говорил уже миллион раз, что это просто авария, и такие происходят, самолеты падают. Но действия путинцев говорят, причем кратно они увеличили у меня э подозрения, то есть у с каждым днем все больше, больше и больше, и в конце концов у меня нет подозрений, я уверен, что это дело рук путинских, что это убийство, Конечно. потому что их поведение говорит только об одном, они пытаются скрыть следы преступления, все, то есть если вот посмотреть все объективное, что было до этого, то ну да, ну авария там, и потом последующие действия, они говорят о том, что это преступники, они... Пытаются Есть простое правило. Один раз случайность, второй раз ну, совпадение. Но когда это уже сотни таких случаев, когда погибают люди, которые и смерти эти выгодны, и путинской банде, ну как еще можно расценивать? Конечно, это убийство. Евгений пишет: Сегодня Виктор Шондарович на их Москве подтвердил все ваши тезисы относительно Алексея Навального. Ну, я не знаю, какие он подтвердил, но, в общем, Шондарович умный человек, и я как-то себя тоже дураком не считаю. В общем-то, то, что мы думаем одинаково, это, это хорошо. Денис, я вас полностью поддерживаю и всегда смотрю. Но считаю, что с этими сволочами надо бороться только силовыми методами. Без крови их не получится выгнать. Они не у, уйдут от кормушки своей бошки. Надо снимать им и накал. Очень хороший, как, как Ленин говорил, очень толковое письмо. Да? Но для того, чтобы бороться с ними э, силовыми методами, нужно вначале победить их э, массой. Понимаете, вот и, и когда говорят про вооруженное восстание, да, давайте говорить откровенно, чем было вооруженное восстание большевиков? Это восстание вооруженных матросов, вооруженных солдат и так далее. То есть, и рассматривать так вооруженное восстание очень хорошо. То есть, есть люди вооруженные, которые могут восстать против э, деспотии, против режима, это очень здорово. Но для того, чтобы они восстали, нужна масса народа. И вот был вооруженное восстание у Эрдогана, чем оно закончилось, потому что народ не поддержал. Прежде всего нужна масса народа. Если выйдет несколько миллионов человек, то и оружие не нужно, потому что оно тут же будет, это оружие. Вся полиция сразу перейдет на сторону народа, вся армия перейдет на сторону народа. А если а, и, и не будет этих миллионов, то сколько бы оружия вы не получили, какие бы группы не создали, они проиграют все равно в этой борьбе. Поэтому это бесперспективно. Перспективам только одно. Сейчас информационный мир подтягивает народ, и народ должен убрать ненавистный режим. Все, больше другого варианта вообще нет ни одного. Слав, а тут вот наш спор с тобой разрешили по поводу самого большого города. Оказывается, ни ты, ни я не прав. Вот говорят, Токио самый большой. Вот разные тут цифры в чате, но от 34 до 37 миллионов. О, видишь, как, ты идешь, как в Токио? Молодцы, Токио. Обогнали. Но это. я данные, когда я на экскурсии был в Каире, это было уж, наверное, 20 лет назад, все изменилось, когда там Мексика, Мексика был самой большой. Там. Каир был потом. «Сосед. вспомнить песню Дюна. Меняем пару слов и получаем пророчество. Идет на выборы обычная семья. ложь с крыши, с крысой. Свинья. Да. Простите. Нечем раньше было помочь. Совсем туго в ривкоине. Спасибо большое. Уберите бегущую строку. А, да, хорошо. А, кот Верный и Слава, добрый вечер. Всем соратникам привет». Предлагаю листовки расклеивать от имени какого-нибудь органа власти, ЦИК мэри, какой-нибудь управы или вообще самого Карлика. Будет веселый троллинг и срывать не посмеет копеечка, как обычно вообще дело. Очень хорошо, да, от имени Карлика это вообще, за подписью Путина, это очень хорошо, листовки. Это очень хороший троллинг. Эдвард Дес пишет. Помощь от братского литовского народа. Спасибо. Огромное спасибо. Вот. И, значит, что у нас еще? Завтра вещание у нас, надеюсь, будет как обычно. Напоминаю, вот тут у меня на помощь политзаключенным строка над головой. Это пойдет на передачки им и их семьям на поддержку, так сказать, штанов. И вот мейл для программистов, те люди, которые хотят нам помочь с нашим интернет-государством, с а, а, а, каналом 24, с площадкой 360 градусов, с а, а, И всех этих людей просим откликнуться, написать, туда же просим написать тех, кто а, может резать эфиры, и те, кто может делать переводы этих резок. Пожалуйста. Да. И вот про метеор, про метеор напоминаем. Да. Так что... А вот такой комментарий пришел философский, который вот... Как вот ты ответишь? Вот Батя... спрашивает, как вы пропили ревкойны? Ревкойны ни в коем случае не пропили. Все докопеечки, даже не потраченные, все докопеечки у нас лежат в криптовалюте. Так что все, можете не волноваться, в этом отношении все нормально, поскольку мы хотим потратить их на организацию, во-первых, я говорю канала, 24 это очень важная тема, ну и других вещей, других планов. Так что вот так, как вы пропили. Я да, много не пропью, я алкоголь не употребляю, поэтому много не пропью. Раз так протереть только, да? Вот Игорь Петров пишет, мальцев, вот Навальный в интервью Дудю сказал, что если бы Путину стало плохо, то Навальный ему сделал бы искусственное дыхание. А как бы поступил ты? Ну вот я, например, за себя скажу, я пинка дал еще до кучи и, и придавил бы. Не, ну я, хоть и верующий человек, но, но не, это для дела да. для, для целого народа. Искусственное дыхание я бы ему делал точно не стал. Это безусловно. Может быть, я его не стал душить, но не факт. Хотя, скорее всего... тебе люди не простили, как да, не стал душить. Б... Как бы ты оправдался перед людьми потом. Да. Ты не имеешь права даже так думать. Да. Так что, видите, вот Навальный добрее, значит, нас. Так. Владимир, снюхай вас. Всех вам благ. Всех поздравляем, у кого день рождения. Так... Он спрашивает, Мальцев во а Франции оружие можно купить. Ну вот я ходил как-то по рынку и вдруг обнаружил на лотках револьверы. Причем револьверы лифаше, малокалиберные револьверы, Смит метовесом в идеальном все состоянии. Да оно, правда, было все без патронов, но и я посмотрел на, эти, на это оружие, оно все было угодно, и можно пользоваться, если будут патроны, можно, как, как Швейк говорил, за одну минуту перестрелять. Герцогов, толстый и толстых, да, такие. Помнишь, да? Ну, в общем, хорошие модели. Такие, конечно, они все старые. Все практически модели, которые лежали 19 века, ну а револьвер или наверное, даже и патронов не найдешь, как они там сверху ну, капсулы у них, ну. В общем-то, из этого я понял, что здесь особо сильно так не переживают насчет оружия. Ну, считается антиквариатное если... Ну, возможно. Тут не подкидывают же. Ну, есть вот недалеко есть Андора, где вообще просто любое оружие можно купить. Но ну, я помню, в Андоре, ну, это в 90-е годы увидел очень хороший экземпляр и говорю, что нужно, чтобы купить эту модель. Он смотрит на меня, долго пытался понять. Что Деньги. Я все понял для себя. А, да. Спасибо большое, что вы нас смотрите. Спасибо. Да здравствует До да здравствует революция. До свидания. До свидания.